Всем доброго времени суток. Сегодня я покажу вам, как сделать внешний отчет на примере отчета прайс-лист для конфигурации бухгалтерии предприятия Редакция 3.0. В бухгалтерии цены хранятся в специальном регистре средней. Его можно увидеть, например, в справочнике номенклатуры. Давайте его откроем. Для примера возьмем виллы, например. Здесь есть цены. Вот вы видите. Для каждой позиции номенклатуры можно установить несколько цен. Делается это специальным документом, в котором эти цены устанавливаются и в котором указывается, для какого типа цен эта цена устанавливается. Собственно, сами цены хранятся в специальной таблице. Обычно пользователи с ней не работают, но мы на нее посмотрим. Это регистр сведений, так называемый. Вот она. регистры сведений. И здесь есть ценная номенклатуры. Давайте его откроем. Видите, эта таблица, каждая цена хранится на определенную дату. Давайте посмотрим, как из этой таблицы можно получить вот такой вот отчет. Он довольно удобный, можно его группировать для анализа в программе. И можно выгрузить в Excel в таком виде. Там тоже можно будет так вот группировать и отправить кому-то по электронной почте, например. Давайте попробуем это сделать для того, чтобы сделать внешний отчет лучше всего использовать. Шаблон, заготовку из библиотеки стандартных подсистем. Где ее взять, я рассказывал в своем первом ролике из серии «Сделай сам». В любом случае, вы пример отчета сможете скачать с нашего сайта new1s.ru. Ссылка под видео. Итак, давайте посмотрим, как взять шаблон. Открываем библиотеку стандартных подсистем. Заходим в раздел «Интегрируемые подсистемы». Здесь выбираем «Дополнительные отчеты и обработки». Нас интересует вот этот пункт «Дополнительный отчет». Его нужно выгрузить в файл. Назову его «Price4». Имя значения не имеет. Далее нам потребуется конфигуратор. Желательно вызвать конфигуратор той конфигурации, в которой вы будете работать. Я буду работать с конфигуратором бухгалтерии предприятия 3.0. Нажимаем кнопку конфигуратора. Вот. У меня конфигуратор уже открыт. Я тут тренировался. Сейчас давайте мы вместе проделаем все необходимые действия, чтобы этот прайс-лист создать. Итак, вот наш прайс 4. Открывается. Ну, как вы видите, тут все из демо-примера заполнено. Нам в первую очередь надо удалить макет, который здесь не работает. При попытке удалить этот макет ну, мы увидим ошибку. Ошибка возникает из-за того, что он выбран здесь. То есть, сперва надо удалить макет отсюда. То можно будет удалить отсюда. Система проверит, нет ли где в конфигурации обращения к этому макету. Вот я удалю так у меня обращения нигде нету. Далее нам нужно свою схему новой компоновки будет создать. Это мы чуть попозже сделаем. Сейчас давайте мы немного поменяем имя, синонимы, и комментарий совсем удалим. Имя у нас будет прайс-лист. И синоним аналогичный. Далее нам нужно будет открыть модуль объекта. Здесь тоже нужно внести небольшие правки, чтобы это было похоже на вызов прайс в программе. В общем-то, в одном месте мы тоже напишем прайс-лист. Вот. Более здесь ничего писать не надо. Все остальное практически мы сделаем мышкой. Вот, записываем. И далее вернемся. И сделаем так, чтобы программа нам сформировала отчет основываясь вот на этой таблице. То есть нам надо каким-то образом вытащить эту таблицу в отчет и определенным образом ее, эту таблицу скомпоновать. То есть представить ее вот в таком виде. Что нам для этого понадобится? Во-первых, и в главных, нам надо создать схему компоновки данных. Можно сделать это, нажав на кнопку «Открыть». Так как открывать нечего, система предложит нам Создать новую схему компоновки данных. Готово. Итак, у нас открылась схема компоновки данных, также называемая СКД. По сути, это описание того, как нужно представлять в отчете данные и какие данные собственно, надо представлять. То есть, во-первых, мы должны будем показать, что... указать СКД, что надо взять эту таблицу. Во-вторых, мы должны в системе компоновки данных указать, как эту таблицу представить в отчете. Для этого нам нужно добавить набор данных. Мы выбираем здесь запрос. Запрос от руки мы писать не будем, мы воспользуемся конструктором запроса. Заходим сюда. Открываем конструктор запроса. Слева у нас все возможные таблицы. Как я уже говорил, нам нужен регистр сведений. Конкретные цены номенклатуры. Тут на самом деле их больше. Так как цены номенклатуры хранятся в разрезе дат, то есть у каждой цены, вы видели, есть дата, с которой она начинает действовать. Вот, поэтому тут есть несколько таблиц. У этой таблице представлены все вообще записи со всеми датами. Нас интересует таблица срез последних, потому что в ней самые актуальные, самые последние данные содержатся. Мы ее перемещаем в середину, то есть показываем, что мы в отчете будем использовать данные из этой таблицы. Нам практически здесь все данные нужны, поэтому мы все их и перетаскиваем. Единственное, что нам не нужно, это номер строчки. Его убираем. По сути, все. То есть мы сказали, что мы в отчете будем использовать вот эти колонки из таблицы. Да? Выбрали эти колонки. Нажимаем «Ок». Теперь нам надо рассказать из КД, как, собственно, эти данные представить. У меня здесь вниз идут позиции номенклатуры, вправо идут типы цен, а на пересечении строк и колонок находится цена конкретной позиции номенклатуры по конкретному типу цен. Чтобы этого добиться, нужно указать СКД, что цена является ресурсом так называемым. Поэтому мы идем на закладку ресурсы и перетаскиваем поле цена в правый список выражение. На самом деле здесь все равно, что выбрать можно и сумму. В нашем случае это не важно. Давайте выберем максимум. Далее мы переходим в раздел «Настройки». Как я уже говорил, мы хотим сделать таблицу. То есть вниз будут идти строки номенклатуры, вправо будут идти типы цен. Поэтому мы должны в отчет, щелкаем правой клавишей, добавить новую таблицу. Добавляем. В строке добавляем поле «Номенклатура». Колонки добавляем поле типа цен. А на пересечении номенклатуры и типа цен будет находиться цена. Для этого мы переходим на закладку ⁇ Выбранные поля ⁇ И поле ⁇ Цена ⁇ Она должна быть у вас зелененькой пиктограммой. Это значит, что вы ее точно выбрали на закладке ⁇ «Ресурсы». Итак, поле ⁇ Цена ⁇ перетаскиваем в ⁇ Выбранные поля ⁇ По большому счету это все. Нам единственное нужно еще сделать так, чтобы пользователь мог, то есть мы с вами, выбирать на какую дату формировать цены. То есть ближайшие к какой дате последние цены брать. Обычно это всегда начало текущего дня, то есть актуальные цены. Поэтому мы здесь перейдем на закладку параметры. Система подставила сюда параметр автоматически, потому что мы с вами выбрали таблицу срез последних она система знает что у этой таблицы есть один единственный параметр это период по сути это дата на которой нужно брать актуальные самые записи мы укажем что нам все время по умолчанию надо подставлять начало этого дня все цены хранятся на начало дня если вы в течение дня их устанавливаете. поэтому начало этого дня нас вполне устроит чтобы мы имели возможность этот параметр поменять, то есть, чтобы вынести его вот сюда, мы щелкаем по параметру правой клавиши и выбираем здесь пункт со сложным названием «Свойства элемента пользовательских настроек». Здесь нужно поставить флаг «Включать в пользовательские настройки». Нажимаем «Ок». Основная часть работы сделана. Давайте мы сохраним этот внешний отчет и попробуем его открыть. В дальнейшем мы его добавим в базу через... Справочник дополнительных отчетов и обработок. Но сейчас, пока мы его разрабатываем, отлаживаем, нам будет проще пользоваться главным меню и файл открыть. Вот параметр, который мы добавили в начало этого дня. Здесь можно выбрать любое значение. Нажмем сформировать. Вот мы получили наш прайс. Не совсем то, что я вам показывал. Тут есть много чего. И кое-чего нету. Давайте лишнее закрою. Здесь у нас есть итоги, причем справа есть итоги и снизу. То есть по умолчанию все ресурсы система складывает и по горизонтали, и по вертикали. Нам это не нужно для цены, поэтому мы это отключим. Вот. Кроме того, мы с вами добавим шапку, такую посимпатичнее. И вы видите, здесь общим списком номенклатура выводится. Сделаем, чтобы можно было использовать иерархию что гораздо удобнее. Давайте посмотрим, как это делается. Во-первых, отключим итоги. Делается это на закладке «Другие настройки». Тут есть расположение общих итогов. Это называется «Общие итоги». Мы скажем, что нет их этих общих итогов. Далее я сказал, что нам нужно иерархию сделать. Да? И мы давайте это сделаем. У нас будет иерархия. Только иерархия значит, что только группы будут. Но нам надо и группы, и элементы справочника. Нажимаем «Ок». И давайте еще мы сейчас сделаем так, что вот этот параметр не будет выводиться. То есть тут будет пусто. Чтобы потом добавить сюда уже свою шапку отчета. Итак, мы устанавливаем еще и «Выводить параметры нет». Не выводить. На всякий случай еще отборы не будем вводить. Сохраняем. Давайте попробуем. Вот этот отчет закроем. А этот откроем. Ну вы видите, мы уже много чего добились. Вот наш прайс. Теперь давайте мы добавим шапку. Чтобы добавить шапку, нам нужно, произвольно, чтобы шапку добавить, во-первых, добавить сюда группировку, которая, по сути, будет являться шапкой. Добавим новую группировку, переместим ее наверх и зададим ей имя, чтобы в дальнейшем связать это имя с макетом, который будет уводиться в качестве шапки нашего отчета. Установим имя, назовем его «Шапка отчета». Далее переходим в закладку «Макет». Здесь как раз мы создадим вот макет, который нам нужен, и э, свяжем этот макет с вот, этой вот, с вот этим именем. Итак, я хочу написать здесь что-то посимпатичнее. Хочу, чтобы было вот так написано. «Прайс-лист сформиров сформирован на определенную дату». Причем это должно зависеть от того, какая здесь именно дата выбрана. Да? Вот, например, на седьмой. То есть, какую здесь выбрали, такая здесь и выведена. Поэтому нам потребуется добавить сюда различные элементы. Давайте посмотрим. Во-первых, напишем здесь price list. Сделаем его пожирнее и побольше. Правой клавиши щелкаем, выбираем свойства. И ищем здесь шрифт. Нашли шрифт. Давайте сделаем его 14 и жирным. Далее давайте здесь напишем, что, как вот я здесь написал, сформирован на такую-то дату. Давайте мы тоже здесь это напишем. Далее нам нужно указать дату. Мы, конечно, не можем э, указать здесь каждый раз какую-то конкретную дату, указывать. Это неудобно, поэтому мы каким-то образом должны вывести сюда именно параметр. Да, то есть вот это значение. Для этого нужно здесь в квадратных скобках написать, Какое-то имя удобнее всего период прям так и написать. Давайте так сделаем. Далее нам нужно сказать, что вот это слово, период, не просто слово, а именно обращение к значению. Начало этого дня в данном случае. То есть обращение к значению параметра. Для этого мы, во-первых, заключили его в квадратной скобки. Во-вторых, в свойствах. Мы указываем, что значение — это не просто текст, а шаблон. И во-вторых, когда мы свяжем этот кусочек макета с этим именем, мы должны будем еще некоторые действия сделать. Так, давайте это сделаем. Чтобы связать макет с именем, надо добавить макет в группировке в данном случае. Мы задали имя группировки, поэтому мы можем выбрать его. Шапка отчета, заголовок, ОК. Okay. И далее нам надо, собственно, эту связь установить. Выбираем нужный кусочек и нажимаем на многоточие, на кнопку выбора. Видите, система после связи сразу прочитала, что есть некоторое поле период, которое должно быть чем-то заполнено. Тут есть два периода. Первый период, который нам с тем подставила, это период, который в конкретной записи выбран. Это не то, что нам нужно. Нам нужны параметры данных. И именно этот период мы отсюда и выберем. В принципе, мы все с вами сделали. Как мне кажется, чтобы это все работало, давайте мы сохраним наш отчет. И попробуем им воспользоваться. Вот, вывелось. Но рамка границы видны. Давайте мы их тоже уберем и уже добавим во внешние отчеты наши. И это будет окончательный вариант. Итак, берем, просто так выделяемся. Тоже свойство. Находим цвет рамки. Здесь стоит авто, а мы выберем здесь фон редактирования. Ничего не поменялось, но на самом деле для пользователя кое-что поменялось. Давайте проверим. Вот, теперь отчет выглядит именно так, как мы и хотели. Мы задумали, он работает на разные даты мы можем сделать произвольная дата вот шестое вот. последний штрих это убрать нули потому что ну, они здесь всегда нули они не интересны в данном конкретном случае давайте их уберем для этого нам нужно задать формат вывода даты тоже правой клавишей щелкаем зашли в свойства и ищем здесь формат тоже по многоточию заходим, тут три закладки у нас выводится дата, нам нужно задать формат даты. Просто выберем здесь тот формат, который нам более нужен. Эта строчка, ее можно менять при желании, прямо в руками, там Y удалить. Или еще массу всяких вещей делать. Нажимаем ОК. OK. Вот. Ну, теперь, я думаю, уже все мы сделали. Теперь все отлично. Давайте, чтобы каждый раз нам не приходилось искать этот файл, мы Возьмем и включим этот отчет в состав конфигурации. Для этого идем в раздел администрирования «Печатные формы отчета и обработки», «Дополнительные отчеты и обработки». У меня здесь уже прайс-лист есть. Давайте я его отключу. И вставим вместе с вами наш прайс-4. Прайс-лист. Надо указать, где он будет размещаться. Вот эти разделы слева. Ну, прайс-лист логично наверное, в раздел «Продажи» расположить ну можно в любой раздел на самом деле и указать для каких пользователей будет быстрый доступ доступен тоже окей okay. все записываем и дальше теперь уже нам не нужно открывать файл уже отчет сохранен в нашей базе идем в раздел продажи дополнительные отчеты и вот наш прайс-лист и отсюда мы его формируем итак мы сегодня с вами Попробовали работать с системой компоновки данных. Как вы видите, в общем-то, не сложно. Довольно надо указывать системе, какую таблицу вы используете. Можно много таблиц использовать, но это уже более сложно. И какие данные оттуда брать из этой таблицы. Также указывать, как эти данные представлять. Для того, чтобы делать более сложные отчеты, которые собирают данные из двух и более таблиц, Нужно изучить язык запросов, хотя в базовую часть. Я планирую продолжить выпускать учебные ролики по языку запросов для пользы бухгалтеров и руководителей. Подписывайтесь и получайте уведомления о выходе новых роликов. На этом все. Успехов вам в работе. Всего доброго.